Здравствуйте. Здравствуйте. О чем а что вы следуете тут? Я просто сижу, только что зашел. О, на какие темы? Не отчу, Про погоду что-то? Ну, обо всем. Про монет могу. Интересные. Нумизматика. А, нумизматика. У меня есть монеты, но это школьная программа. Сейчас уже не интересует. А вы откуда? Из Москвы. А вы? Челябинск. Да. Ну, чего, а через... кто, кто тут, тут про монету, ну беседовать. Это никому Там, не интересно монета. Да есть. Попадаются. Каждый обо всем, кто-то что творится в Украине, кто что-то. А вот а такой вопрос. Как думаете, думаете, что такое хорошая жизнь? Хорошая жизнь. Да, да. Ну, когда. Есть семья, когда есть дети. Вот хорошая жизнь. Когда есть работа. Да, правильно. А, а что, что еще нужно? Вот? Ну, работа, ну, работа это... это как, как бы не то, что хорошо, потому что можно вообще не работать ни дня, но здесь да, хорошо, да. хорошо. Ну да. Семья, семья, семья это, это очень важно. важно. А кроме семьи, что, что еще нужно? Чтобы здоровье было у... Усп... Правильно. А, а что, что еще? еще? Не знаю даже, много всего. Да а нет, нет жилье. Ну без а этого, конечно. Ну а, а жилье, то понимаешь, понимаешь что? в России, России то имеет мало хорошего. И так же, как и семью, семью, кстати, очень что? мало, ну меньше, меньше половины. половины. Понятно. Вот. А, вот. а как а думаешь, сколько надо денег для хорошей жизни? Не в деньгах части. я так думаю. А, а ты не работаешь? работаешь? Я не работаю. А на а что же? На проценты. Ну, то да, есть, на следствие дали. Нет. Не, ну дело в том, что, что в любой стране, стране мира 90% процентов людей работает. работает. Даже, Даже больше, больше 95%. Ну, а как думаете, вот. Ну, я в свое время тоже работал, потом бросил работу. Да, а но все, все, все равно все деньги, деньги нужны, же, правильно. правильно. Доход-то должен. Вот, вот вы, вы живете на процент, вам деньги 30%, нужны, 30%, вот вы за счет процента. Нет. И деньги. Как вам? Ну, мне хватает. Ну, вы ну, за, за счет, счет денег живете или за счет... Ну, за счет денег живу. Ну. Вот я спросил, смазал, сколько у нас денег и хорошая да, жизнь. Да, блин. Счастье, Счастье в, деньгах в деньгах вы ошибаетесь. На, на бабы не посмотрите, если вы не скажете, что, что у вас нет денег. денег. Вы нахуй не нужны будете. Каждому свое, каждая по-своему думает же, получается. Любая, Любая женщина, женщина без денег не вас не возьмет, вас возьмет. только бедлятинка -то скотина. Ну, может быть. А Что? у вас деньги есть? Конечно, Конечно. Конечно. Они, они у всех, у всех. есть. А -а -а. Хорошо зарабатывает? Нет, Нет я человек не бедный. Вот Он как вы думаете, сколько так, надо так, денег? Да не знаю даже, я не считал даже. Ну, у вас же должна быть. быть. Есть, да. Вот. Вот. Дети, Дети должны быть. Дети воспитать, воспитать. Да. дать образование, дать да. медицину, да. правильно, путешествовать. А Это очень дорогое удовольствие, удовольствие, правильно? Ну, Если бы вы один были, тогда вам деньги ну, не нужны были, по идее. Ну, там, да. небольшая сумма. Ну, хватает деньги. Да. Семья это большие расходы, расходы. Да. правильно? Ну, я, кроме семьи, еще занимаюсь же. Сейчас вот стройкой начал заниматься, музей строим. Деньги хватает? Вы боитесь ответить что ли? Сколько надо денег для хорошей жизни? Ну, каждому свое, говорю же я. По базовым то есть опросы в России, там, нет, Украине. Нет. Каждому свое, вот допустим, мне на бензин, допустим, в месяц час на газу езжу, но ну, на газ меньше уходит. Ну, на бензин у меня уходило где-то, если часто езжу, 40 тысяч в месяц. 40 тысяч, ну это очень ну, много. 40 тысяч в месяц. Ну, просто я много катаюсь. Ну, так и ну, значит, соответственно, нужно больше, например, сколько? Я могу ответить, если хотите. Это ну, скажите вы. 40 долларов, это хороший сумма. 4-5 на семью. Ну, в рублях, скажите, я доллар. 320 тысяч. Ну, 320 400 000. вот так. Чтобы вы, вы могли считаете, дать образование управляю, хорошее, отдых, медицину и ну, ну, купить себе хороший дом или квартиру более менее Понятно. Ну, Ясно. А вы не знали, а что? что? А вы думаете, наверное, 1050. Что-то 1050 в месяц, нет? Да, я могу прожить за 10 тысяч, даже в месяц. Ну, семью, кстати, я просто люблю. Почему говорю. семью? У нас все свое. Что свое? Мясо свое, картошка свое, все продукты свое. Вы, вы живете на 10 тысяч рублей, рублей. Вот, содержат скотину, да, там выращивают. А вы знаете, вы знаете что, что это очень тяжело работать? Я вам скажу. Ну, я не считаю, сколько у меня в месяц уходит денег. Я не могу сказать. Чего-то ничего не, не, не сказать. Не я там? сказал, вот. вот у меня на бензин уходит где-то месяц 40 тысяч, если я много катаюсь. Ну. А в среднем уходит где-то 20 на бензин столько. Понятно. Ну вот я вам ответил. Вот 30-40 тысяч вам надо, чтобы жить хорошо. А ну, когда вы последний раз отдыхали? Где да. вы были. Я. У меня не до отдыха. У меня. У вас у тяжелая жизнь. Жизнь. жизнь. Ну, вот, вот, к сожалению, у меня не тоже не тяжелая не жизнь. У меня тоже не до отдыха. Я не скажу, чтобы у меня тяжелая жизнь. Я не люблю отдыхать. У меня всегда свои дела. Я стройкой занимаюсь, еще раз говорю же. Я, я понял, понял, что стройка. Но, Но дело в том, что, в том, что, что любая женщина, женщина или любой ребенок, ребенок мечтает отдыхать. Да. Куда-то поедет, будет купаться там, в парк, в ресторан. ресторан. А в провайде... А Нет, я не знаю, тоже мечтаю отдыхать. Э -э как сказать? Ну, я не считаю, чтобы я вот в аквапарк съезжу, да, это отдыхом я не считаю, допустим. Не, в аквапарк это не отдых у нас есть вот озера хорошие. Мы туда ездим на рыбалку. Мы выходим на вот, ночевку, ездим на пару дней на раскопки. Ну понятно. Но это не отдых вы когда отдыхали? Я, Я в Союзе У нас Совет, вот Совет, такой же, например. А, Когда он, он распался, я стал выезжать уже. в цивилизованные страны и там отдыхать. И стал с культурой, с историей, с людьми, которые, которые там живут в Европе, в Африке. Это Но более интересно. Вам нравится в Европу, да? В любую страну, дабы, страну, кроме России. Вот Потому что я Россию, Россию уже всю исколесил. Россию. Я же живу везде. А почему туда не переезжайте тогда? Ну Это, это очень дорого. Тоже. Я человек бедный. Чтобы что туда, туда переехать, надо знать язык, язык, язык, иметь образование. У меня образования вообще никакого нет. У меня средняя школа. Блин, почему-то все украинцы там живут, и язык им не нужен. Они а живут, живут, у, у них война. Понять, их туда приглашают, что содержат. Ты знаешь, сколько им получают? 420 евро. Они, они и до <с этого <с были там. Нет, нет, их не кормили. Сейчас им дают жилье и бесплатное питание. Они обеспечены живут в Европе. Четыре года в Германии, вот знаю, евро да, получает На одного, На одного человек. человека. Нет такого, я общался уже с ними. Ну, я, я общался отчет. тоже. Потом определенный сколько-то месяцев живешь так, и потом прекращается это. Да, а, да, да, но вот в начале вот они получают. Четыре-пять ага. месяцев да, что ли? Вполне, они потом просто работу там ищут, я, я, я точно, точно не знаю. знаю. Но я знаю, Но что, я знаю что это дают бесплатную будет... железку худо. Не, если вы поедете как беженец туда, да. то вам тоже помогут. Да, да. да. да. Я как, как какой беженцев? У, а? У, У меня же войны нет. нет. А? У меня, У меня же войны нет. нет. Беженцы это, это те, кто нет, убегает от войны, там, вчера там, там, оккупация, аннексия и так далее. Вот вы поедете и скажете, я вот. Хочу уехать с России, к вам переехать. У правда... нас нет это войны. Войны-то войны нет, разрухи-то нет. Можно образом? и без войны. Каким, Каким образом? образом? Если бы было так или... можно, то, то пол по России бы по по уехал. Что ты несешь? Нормально. А как ты, как это? 4,20 20 20 евро. евро, что ли, что ли? А минимально это а в Германии, что ли, да? да. Зарплата. Может быть. А вы кем работаете? Я да, уже давно не работаю, я отдыхаю. А, ну, тоже хорошо. Сколько вам лет? Много. Ну, много это сколько? Шестой десяток. Мне сорок. Хорошо. Я думал, тебе знаешь, что это было. Сколько? сколько? Нет, я 82 -го года. Ну, нормально. Ты спортсмен, что Нет. Вкусно люблю покушать просто. Нет, вкусно тут, знаешь, никак. У тебя, наверное, хорошее родословное. У меня тоже, кстати, хорошее родословное. Ну, как родители тоже молодо выделили. Понятно, понятно. Ну, что думаете о России? Говнищич. Понятно. У России впереди жопа, беда. А в чем жопа заключается? Ну, когда ты вот один, да, у тебя будущего нет. Жить-то надо в кооперации. Был Советский Союз, помнишь? Вот. Жили как-то там, дружили с Европой, там, с 14 стран, было, с которыми мы вот вместе жили. Вам не хватает Европы, да? Цивилизации, технологии развития. А у России нет будущего, она ничего не производит. Она скатилась в жопу. Ты знаешь, что ВП России 2007 год? Я не, не знаю. Ну, вот почитаю, изучи документы. Россия, Россия не развивается уже 16 лет. Представляешь? Блин, как тяжело. Мало кто про это знает, кстати. Раньше автомобиль стоил миллион, сейчас пять, представляешь? Ну, нормально. Но... РАФ-4. Мы покупали миллион, а сейчас пять он стоит. Представляешь, куда мы, куда мы скатились? Ну, что делать? Все, ЛАДА. Все, и всякие китайские, может быть, которые стоят 3-4 миллиона, это не по карману. Это очень дорого. А жилье сколько стоит? Квартиры выросли в три раза, представляешь? Да, тоже нормально, думаю, сыны. Ну, а зарплата-то там в полтора раза, не в три же. Я же помню зарплату 2014 года. Это как ты работаешь и кем работаешь. Проверка, продавец получал 25, сейчас 35. Выиграл что ли? Ну, надо учиться, чтобы продавцом в... не, не работает. Инженер, Инженер получал там 50, 50 сейчас 75. 50. Ты, Ты что думаешь, 50? больше ушел? Чтобы... Понятно, понятно. Что вот ну, так. Вот так? Ну, давай, удачи. Давай, удачи. удачи.